Мы обратились в компанию «Землечист» с целью очистки нашего сада от старых заросших деревьев, которым по много лет и с которыми мы наверняка бы не справились сами. Ребята приехали своевременно, вооруженные, как положено, профессионалам, всем необходимым инструментарием, всеми средствами обработки деревьев. Работа выполнена качественно, добросовестная и вполне себе в короткие сроки.